Здравствуйте, друзья! Добрый день, дорогие! Ну вот очередной совет семей, который уже продолжается 8 месяцев, этот проект, и за это время очень много чего сделано. И с самого первого дня, с первой встречи, он стал международным, потому что в нем работают сразу из многих стран люди. А сейчас уже созданы советы семей в этих странах. Всего в семи странах созданы все советы семей и работают. И в том числе в Украине. Даже в этих тяжелых условиях там люди объединяются для того, чтобы построить свое лучшее будущее, заложить новые образы, новые смыслы для того, чтобы больше ничего подобного не повторялось. Так что благодарим их за это участие, за этот героизм. Друзья, ну а сегодня особый день, особый день и особая мощь у этого Совета Семей, потому что сегодня международный, всемирный даже праздник, День Семьи. А следовательно, во всех странах в той или иной форме, в том или ином объеме отмечают этот праздник. Включены в этот процесс множество людей, соответственно, множество энергий, семейных тем, разговоров, мыслей, образов, желаний, мечт. Все сегодня вот звучит на тему семьи. Поэтому э, эта энергия на планете сегодня самая активная. И мы в этой активной энергии, э, планетарной энергии, связанной с семьей, мы с вами тоже внесем свою лепту. Как вы знаете, наши посылы очень мощные, наши посылы результативные. Очень много, за 8 месяцев много результата. Ты отслеживала же там очень много всего. Доброго произв... произошло, но большая часть еще посылов реализации, но не обязательно реализуется, обязательно, потому что э, такой посыл мощный посыл, э, его ничем не перебить, никакими установками, никакими ухищрениями он обязательно реализуется, просто только во времени. Да, дорогие, но ну, действительно на наших советах семей мы немножко поднимаемся над той ситуацией, которая у нас существует в разных областях жизни и закладываем образы будущего, гармоничного. Того, которое уже существует реально. Действительно, это будущее наше гармоничное уже существует. А наша планета уже а, перешла в другое состояние. Это действительно свершилось. И вот именно оттуда, из гармоничного будущего мы закладываем образы. Поэтому, может быть, сейчас кто-то еще не видит такого проявления того, что мы будем сегодня снова с вами намеревать. Но вы э, верьте, что это обязательно обязательно произойдет? Мы к этому все с вами движемся тем или иным способом. Э, разгар весны, можно сказать, макушка весны. Я сейчас посмотрел, оказывается, мы с тобой оделись в цвет. Не договаривались, оделись в один зеленый цвет, цвет мая, цвет весны. Да, друзья, мы с вами действительно делаем доброе дело. Мы с вами и не просто закладываем будущее, мы видим это, многие из нас видят, чувствуют это будущее, потому что наши мысли и образы лучшие, они часто идут именно оттуда, из нашего будущего. Потому что какая-то часть нас обязательно присутствует в будущем и помогает нам, транслирует нам сюда наши последующие уже жизненные картинки. Да, действительно, и эта методика она все больше входит в жизнь реальную, все больше входит в обучающие процессы, когда человек соединяется со своей идеальной версией в будущем и оттуда привносит то, что нужно в настоящий момент, приносит настоящий. На самом деле многие мечты, вот вы, может быть, замечали, что вот вы на что-то смотрите, и вам это хочется, и потом это достаточно быстро реализуется. И я вот изучая тему мечт, обратила внимание, что действительно как будто ты увидел, да, вот когда ты посмотрел на что-то, у тебя это звалось ты увидел, что это из будущего, у тебя это в будущем уже есть, и из будущего тебе пришла подсказка, да, тебе это нужно для твоего гармоничного развития. И это достаточно быстро материализуется. Вот сейчас такое творчество все чаще происходит. Обращайте на это внимание и активно применяйте. Вот мы сейчас провели ретрит «Поток жизни», как вы знаете, вот на «Мире» недалеко от Подмосковья. И, соответственно, вот эту методику тоже очень-очень опробовали, и она дала очень большие результаты сотворчества с будущим. Поэтому это все реально сейчас. Да, вот напомнила, поток жизни был уникальный, потому что он был еще включен, в него еще ретритное содержание, глубочайшее погружение, много было практик, медитаций. И такие осознания, такие проживания, такие изменения в жизни уже сейчас происходят. Вот мы чат смотрим, что сейчас происходит с людьми. Они не выпали из этого состояния, что замечательно. Мы как раз добивались, главное, чтобы все, что они усвоили за эти девять дней, чтобы это осталось надолго. И действительно, процесс продолжается, потому что мы дали методики и на дальнейшую работу уникальный уникальный поток жизни и они не выпали из реальной реальности но просто она все больше становится волшебной потому что мы сами выбираем те события которые с нами происходят в большей степени вы тоже наверное уже про это знаете не раз это испытывали и вот в этом смысле семья я вот могу поделиться как человек который очень долго не хотел семью не понимал для чего это надо и прошел такой вот можно сказать тренинг от незнания непонимания для чего семья ценности семьи до того чтобы воспринимать эту действительно такую вот семью, да, вот как инструмент построения волшебной жизни. Потому что, с одной стороны, что семья, да, она, это же, ну вот, не только что-то, что нас развивает, как мы всегда говорим, да, такой вот тренинг, но и она действительно привлекательна тем, что это то состояние, где мы можем познать максимальную близость, то, о чем мы. Каждый человек в глубине души абсолютно каждый, даже там закоренелый преступник, он мечтает вот ощутить вот это состояние близости. И вот в этом плане семья, конечно, вот она очень привлекательна и притягательна, но а, здесь. Такое вот есть условие, да, что вот эту близость можно раскрыть, проявить, убрав некие э, с личности, да, некие наслоения, которые мешают открыться мешают довериться мешают быть уязвимым и соответственно в этом плане это очень сильный мощный тренинг и тот вот кто думает что семья это что-то от чего нужно быстрее избавиться да и к примеру ходит на какие-то тренинги или читает книги то вот я по своему опыту могу сказать что это Действительно, самый мощный тренинг жизненный, семья и любые взаимоотношения, будь в коллективе, да, с мужчинами, с теми мужчинами, с которыми вы знакомитесь, вот лучше такой школы жизни не придумаешь, да, конечно, на тренинге можно что-то, последнее скажу, можно взять азы, мировоззрения как вот лучше все это строить, но потом обязательно вот это закреплять в реальных отношениях с реальными мужчинами, с теми, которыми знакомишься, те, которые тебя окружают на работе, ну или самое главное, это все. Семье. я слушаю смеюсь слышала бы ты себя сама восемь восемь девять лет назад я думаю ты бы очень удивилась что это за женщина здесь о чем она говорит выросла настолько что приняла семью стала семьянином. и еще и даже ведет совет семьи международный совет семьи ну что я предлагаю сегодня, в такой замечательный день, в такую огромную мощь, семейную мощь на планете, вложить, как я уже сказал, наши добрые мысли, образы. Как всегда, друзья, я вам говорю, что вы можете и делайте обязательно какие-то свои посылы, записывайте. Вот нас прослушайте, а сами еще свои какие-то вещи конкретные для вашей жизни. Вот туда вкладывайте, и это будет работать. Да, к примеру, вот э, тем, допустим, у кого сейчас нет семьи, я тоже вот из э, своего прошлого состояния, непонимания, для чего это, да, потому что мы часто одной вроде стороной сознания тела э, хотим семью, другой стороной э, боимся этого процесса, да, и поэтому это не случается. Когда у нас есть какое-то противоречие между тем, что мы хотим и внутренние какие-то ограничения, страхи, то очень долго это может не реализовываться. Поэтому э, вот эти посылы можно применить именно к себе для того, чтобы вы э, сформировать, вот прям прописать четкое намерение для чего для чего вы хотите семьи, те, у кого ее нет, или какое вы видите свою семью, те, у кого она есть, но вы хотите дальнейшего развития, близости, отношений. Вот Вложите вот эти принципы в это намерение. Ну, что, к примеру, я намереваю иметь счастливую семью для того, чтобы реализовывать свое главное предназначение, быть счастливой, делиться счастьем, быть женщиной, творительницей любви, для того, чтобы познать, близость и развиваться максимально полно гармонично, ну вот что-то такое включить вот эти вот все параметры эволюционного развития, и тогда мир будет очень сильно помогать, потому что вы будете в резонанс с ним двигаться, и вам обязательно такой вот тренажер рядом будет предоставлен. Тренажер, ну Сейчас переходим к посылам и даже вначале не посылам, а сначала мы Заложим пять принципов построения семьи, даже не построения, а жизни семьи, я бы сказал. Пять таких фундаментных блоков, пять основных э, э, таких фундаментных блоков этого семейного строительства. Пожалуйста. Итак, первый посыл. Семья – это пространство наиболее глубокого проявления мужчины и женщины. Наиболее глубокого проявления мужчины и женщины очень важный момент обратите внимание проявление именно мужчины и женщины все остальное друзья в большой степени от лукавого поэтому давайте четко обозначим сегодня в этот день так и обозначим семья это действительно рожденная мужчиной и женщиной она существует в объеме взаимоотношений мужчины и женщины да могут быть разные коллизии там разводы и так далее. Но нужно всегда стремиться, чтобы семья была полноценной. Семья – это пространство наиболее яркого раскрытия любви. Тоже. Я думаю, тот, кто понимает тему семьи, кто изучает этот вопрос, понимает, что именно в семье раскрывается наибольшая сила любви. Наибольшая. Потому что здесь затронуты все аспекты. И социальные, и личностные, и э, э, сексуальные. То есть вся глубина любви, весь спектр любви здесь проявлен. Поэтому действительно здесь наиболее яркое проявление любви. Семья – это пространство наиболее объемного развития личности. Ну здесь ты уже сказал об этом, действительно. И вот вам пример. Хорошо, идем дальше. Семья – это пространство наиболее мощной реализации пары. Ну, вот здесь немного поясню, может быть, кто-то еще не знает, что взаимодействие мужчины и женщины пары – это не умноженная на два мощность, не вдвое, а в сотни, в тысячи, в десятки тысяч раз больше, чем одного человека. Вот такая мощь, это в зависимости от их глубины взаимодействия, взаимоотношений, от качества взаимоотношений зависит. Поэтому ночь пары огромна. На этом и построен наш совет семьи. Семья ⁇ это пространство наиболее полного счастья. Ну и как результат, действительно, это уже и э, полное во, все, во всех проявлениях. И в личностном, и в здоровье, и в сексуальных отношениях, и в социальном проявлении, и де с детьми и так далее. То есть весь объем, весь спектр жизни, по сути, представлен семье. Поэтому семья и считается... Ячейкой общества. Стоя на этом фундаменте, семья имеет максимальную силу, наивысшую реализацию и наибольшее счастье. Ну, идем дальше, да. Да, ну, дорогие, я вот считываю, я как вы знаете, из общего поля. Вот такие, может быть, кто впервые присоединился. Такое не, не то что непонимание, некоторое такое недоразумение, а что получается, если в моей семье вот этого нет, вот эти высокие принципы не звучат, что вот значит со мной что-то не в порядке или с моим супругом что-то не в порядке и ну, нужно да, заканчивать это, с, с ним расставаться, да, к примеру. И я хочу сказать, что опять же, вот как человек, который вот это все заземляет да, на своем опыте, что действительно просто имея в сознании, что это действительно так, что это не откуда-то выдумано, это основа семьи, которая изначально присуща, и это проявлено в высших мирах, вот то, что мы говорим. Потому что в ченнелингах с представителями высших миров они именно так и говорят, у них там это все так и строится, поскольку в их мире не было изначально дисгармонии, двойственности то нужно понимать, что действительно вот э, все в наших руках, что мы сами творцы своей реальности, и если мы воспринимаем семью как площадку роста и э, такую ступень к тому, что вот мы сейчас проговариваем, э, веря в это, что это возможно, э, то действительно можно, э, можно использовать это как для собственного развития, то есть в каждой ситуации, в каждом конфликте э, расти э, и двигаться в эту сторону понимать, что, проговаривать, что я не так сделал, что другой человек не так сделал. Ну и обязательно прийти вот к этому состоянию, просто в, веря в это, будучи открытой, уязвимой и стремясь к этому всей душой. Просить тонкоматериальную группу поддержки, вот те, кто нас сопровождает. Также вот я даже иногда вот с Анатолием, там бывают какие-то после серьезных там каких-то напряжений, да, у нас очень высокие бывают задачи и очень... При этом энергии поднимаются те, которые вот из пространства планеты, из общего коллективного поля, они на нас влияют. И после этого очень трудно вот прийти к такому как бы балансу, к да, гармонии, когда вот это вот все поднимается, мы через себя пропускаем. И я просто прошу вот наших помощников, у каждой семьи, у каждого человека они есть. Я говорю, что вот помогите нам, просветите мое сердце, просветите его сердце. И вот само это как-то укладывается. То есть, если уже человек в состоянии, в такой точке кипения, что не в состоянии а, с чем-то справиться, то можно призывать вот тех наших помощников, ангелов, да, кто их ангелами называют группу поддержки тонкоматериально для того, чтобы помогли урегулировать и помогли сделать правильные выводы и любой конфликт как элемент развития и ступень к еще большей близости использовать. Ну вот сейчас идет, заканчивается, точнее, коридор затмений, как пример того, что в это время как раз. Все это проверялось, очень сильно проверялось. Многим пришлось не просто в это время. Кто-то легко прошел на высоких энергиях, а кто чуть подспустился, то возникали проблемы. Поэтому, друзья, продержитесь еще завтра день, такой самый такой заключительный, главное, на финише выдержите. Продержитесь сегодня-завтра на этих высоких вибрациях. И пусть наши посылы вам будут в помощь. А теперь сделаем посылы, которые еще более утвердят счастливое будущее в целом на этой основе. Когда есть множество счастливых семей, как вот ячейка общества, то и будущее всей страны, всех всей планеты на основе вот счастливых семей, счастливых гармоничных людей, оно и видится более реальным. Мы выражаем чистое намерение на то, чтобы наша цивилизация окончательно перешла на мирное решение всех конфликтов и проблем. Действительно, друзья, пора, пора уже завершить вот эти кулачные бои. В кулаках сейчас уже и современное оружие и ядерное оружие, поэтому пора прекратить, хватит. Мы уже навоевались, все предыдущие тысячелетия были войны, пора завершить, пора взрослеть. И это реально, это возможно. Вот этот посыл об этом. И он дойдет до сердец тех, тех кто еще пытается таким образом решать вопросы. Да, дорогие, тоже это все начинается с семьи, взаимоотношений с близкими, у кого нет именно семьи как пары. Когда мы учимся быть не столь категоричными, когда мы видим в любой ситуации, не выставляем сразу приговор, и вот единственное верное правильное решение, не боремся за справедливость. Видим, более гибко подходим, да, видим какие-то составляющие, почему это произошло, там устал человек или а, какое-то внешнее напряжение. Вот это уже а, путь к тому, чтобы а, вот такой навык быть более гибким, менее категоричным, быть более лояльным и не выносить приговоры, он уже переходит, дает в общем коллективном поле тоже такой импульс да. к тому, чтобы и другие люди, да, политики, которые такие же люди, они точно так же действовали. Да, наше внутреннее, наше внутреннее содержание обязательно влияет на внешний мир. Поэтому давайте в семье создавать такие энергии, такие состояния, такие взаимоотношения, которые обязательно позитивно влияют на мир. Вот это позитивное влияние на мир каждой семьи. Потому что, как мы уже сказали, мощь ее огромна. Это не просто одного человека, не просто двух. А это огромное, в десятки тысяч раз. Поэтому если семья конфликтует, то это отражается на тысячах людей. На тысячах. Ну да, но ну и даже на ближайшем окружении, даже подумайте о том, что вот если сейчас у вас какие-то отношения, которые вас не удовлетворяют, то найти информацию, пойти на курсы гармоничного развития личности, семейное благополучие вот в Академии естествознаний или у, друг, у любых других психологов, чьи, у кого отзывается вот их учение семьи, да, которые сами счастливы в семье, и попробовать все-таки вот здесь, раз вам это была дана ситуация, перевернуть ее, трансформировать в гармоничные отношения, выстроить, и вы будете примером для людей, которые вас окружают, те, с кем вы общаетесь. Вот у них получилось, и у нас получится, они будут думать и брать с вас пример. Это для всего мира действительно. Мы выражаем чистое намерение на то, чтобы из сознания каждого ушел образ внешнего врага. Твой враг может родиться только в твоей голове и только тогда проявится вовне. Мы вот как раз сказали о том, чтобы мир на Земле наступил, чтобы мы перешли в это мирное развитие нашей эволюции, нашей цивилизации. Так вот, это произойдет окончательно тогда, когда... Каждый уберет в себе образ врага. Чему угодно, кому угодно, начиная от соседа, начиная даже, может, быть, в своей квартире, там, к родственникам, к соседям, и пошло там, к коллегам, и так далее, и так далее, и к народам, и так далее. То есть эта вся лесенка должна быть убрана, лесенка врага должна быть убрана на всех уровнях. И вот тогда, действительно, у нас будет мир на земле. Мир в каждом человеке, и мир на земле. Они тесно связаны. Да, это вот такая взрослая, уже зрелая, пробужденная позиция ответственности за все, что с нами происходит. Но опять же, применяя это к семейным отношениям, это всегда ответственность за те чувства, за те эмоции, состояния, которые ты испытываешь а, в любых ситуациях. То, да, любой имеет право на них, но понимание, что а, это твой выбор, вот сейчас чувствовать так, там, обиду, да, какое-то апатию, разочарование, что это именно твой выбор, можно доносить, да, прямо, мягко, но понимая, что либо ты в этой же ситуации мог по-другому себя почувствовать, либо другой человек с другими какими-то травмами, триггерами, он абсолютно в этой ситуации бы тоже по-другому это ощутил. Вот это очень важно. И, соответственно, Следующий посыл. Мы выражаем чистое намерение на дальнейшее углубление честности с самим собой. Вот здесь тоже вот продолжение того, что я говорила. Честности в семье, в обществе и в международных отношениях. Энергия лжи переполняет. Особенно сейчас сняты маски, и видна эта ложь предыдущая. И Особенно кто так смотрит со стороны, кто стоит над ситуацией, тот видит, сколько сейчас лжи выплеснулось, сколько в людях вот этой лжи. А это все надо убрать. На лжи нельзя построить доброе здание, доброе страну, доброе отношение. Поэтому надо убирать ложь. И мы закладываем этот важный посыл. Ну да, пример, опять же, как в отношениях ложь может быть. Ты можешь понимать, что, ну там, муж тебя там раздражает, да, дети раздражают, но ну, какие-то бывают такие ситуации, но ты будь честна с собой и найди причину, почему вообще глобально это происходит. Или можно пойти к человеку со стороны, да, и профессионалу, чтобы он показал, что ты, допустим, закрыта там в четырех стенах, у тебя нет реализации, тебя твоя работа не устраивает. И просто вот это вот напряжение и нечестность с собой, ты переносишь на другие отношения. В общем-то, также это и в политических вопросах, как вот сейчас, не да, не решают проблемы вот, определенная страна, и вот сформировали конфликт в третьей стране. Вот это вот пример той нечестности, которая в нашей жизни тоже регулярно встречается. Все это... как в малом, так и в большом отражении. Да, на протяжении всей истории практика показывает, когда правитель не может справиться с внутренними проблемами. Он и ищет образ врага снаружи и начинается вот это, и тогда подхлестывается все, и вроде бы на коне. То есть это обычное, обычное правило. Но надо понимать, что это не бывает случайного. То есть такие позиции, такие ситуации возникают, конечно же, при обоюдном, как говорится, обоюдной ответственности. Мы выражаем чистое намерение на то, чтобы в каждой стране государственная власть соответствовала эволюции, гармоничному миру, счастливой жизни людей. Это вот то, о чем мы говорим. То есть именно во власти, те, которые управляют людьми, тем более должна быть глубочайшая честность, осознанность. И вот это такой посыл. Мы его делаем в разных формах, в разных транскрипциях, как говорится, но мы делаем, делаем для того, чтобы все-таки это состоялось. И это обязательно состоится. Мы выражаем чистое намерение на то, чтобы каждый человек создал свое поле мечты. На этом поле мечты посеял много семян и ухаживал за ними, чтобы выросли замечательные плоды. Создайте поле мечты и регулярно занимайтесь им да. конкретное предложение мечты это мечтает только человек биоробот мечтать не может поэтому постарайтесь разбудить в себе мечты если уже мечты в такую умную голову не идут то пробуждайте, изучайте эту тему, настраивайтесь. Существует поле, даже в тонком мире поле мечты, которое тоже настраиваясь на него, вы получаете эти мечты. Учитесь этому, наполняйте свою жизнь мечтами, и тогда вы будете все более и более творцом. Ну да, к примеру, вот тоже чувство какое-то соперничества, зависти. Можно использовать как старт для создания мечты, как подсказку. Часто, когда что-то у другого человека получается, и тебя это э, как-то задевает, тебе какие-то неприятные чувства возникают, то часто всего это подсказка, что э, твой потенциал, возможно, еще мощнее, что ты также можешь проявиться, твои таланты тебе могли бы позволить проявиться, э, как этот человек, или даже сильнее, может быть, в этом направлении, может быть, в другом. Ну, важно понять, чему именно ты завидуешь. Да. И, соответственно, просто э, что-то мешает, да, и понять, что мешает неуверенность в себе какие-то внутренние ограничения и верить что проработав это ты можешь выйти на этот уровень и делать конкретные шаги к этому состоянию просто вот взяв за пример этого человека посмотреть какие возможно он шаги сделал в начале своего пути да действительно это, это действительно так все мире для вас создается для развития все, как зеркало, показывает какие-то внутренние вопросы, которые нужно обозначить, понять, разобраться и решить. И приняв это, тогда ты можешь изменить. Если ты скажешь, нет, это не мое, это не подсказка, это меня не касается, это зависть, потому что то-то-то, то в этом случае вы просто не решите эту задачу. И будете биться головой об эту стену еще долго. Хорошо. Ну и завершаем. Я выражаю чистое намерение любить, как Бог, творить, как Бог, жить, как Бог. Каждой мыслью, чувством, словом, поступком и делами утверждаю свою божественность. Обратите внимание, здесь мы говорим «я». Здесь каждый говорит, то мы говорили «мы», «мы», «мы». А вот это вот, прочти еще раз, именно так вот. Я, вот, Я каждый... выражаю чистое намерение любить, как Бог, творить, как Бог. Жить как Бог. Каждой мыслью, чувством, словом, поступком и делами утверждаю свою божественность. Да будет так. Так и есть. Друзья, ну вот такие сегодняшние посылы. Благодарим вас за сотворчество. Вы, конечно же, дополняйте своими, конкретными. У каждого много разных интересных задач вопросов, которые можно на этой волне, на сегодняшней волне такой мощнейшей волне, международной, всемирной волне, а семейной, даже не семейные люди. Все могут сегодня включиться в этот процесс в трансформации своей жизни, закладывания каких-то новых образов, посылок, и таким образом добиться еще больших результатов. Благодарим вас, благодарим. До свидания, до следующей встречи. До встречи, дорогие.